Дед был учителем географии. В детстве я был уверен, что он видел все на свете. На самом деле он так и не побывал нигде. Вот подрастешь, увидишь мир и расскажешь мне обо всем. А я думал, насколько надо подрасти, чтобы его увидеть. А еще он часто повторял, не бойся откладывать на завтра, но никогда не откладывай на потом. Городская сберегательная касса.